Привет. Привет. Вы что, сестры? Да, серьезно, только джинсы разные. Конечно. Вы даже идете в одну ногу. Да, серьезно, да. вот нас в армии учили так ходить. Только да. я да. Я, короче, я не с вами в ногу иду. И что? Куда идем? Гуляем. Вдвоем. Я что не вечером делается? Вечером. Что это? Улыбки такие. Сери... Дела? Серьезные дела. Но сегодня же суббота. Как же суббота может быть без дел? Кто работает, кто отдыхает. А ты работаешь? Нет, вы отдыхаете. На самом деле, я думал, что вы слишком молодые девушки. Где-то по 16. А вам сколько? 16! 16! Нет, я думаю, что 19. Да? Чуть, Чуть больше. 19.1. Ладно, как зовут? Тебя. А тебя? А меня? А тебя? Одна попытка у вас есть. Саша? Нет, это... так зовут моего папу. Меня зовут Валера. Ты почти угадала. Почти, почти Вася. Так, Юля, Вероника. Что я могу вам сказать? Знаете, почему вообще я к вам подошел? Ну, Есть какие-то догадки? А вам часто рассказывают басни какие-то, когда подходят ну. А, например. А, например? Ну, чтобы я сориентировался, где басни, где не басни. Да Реально, мне один раз рассказывал. Прогуся. <смех> <смех> это сработало? Сабо... Это Ладно, стойте одну минуточку, потому что мне нужно бежать на тренировку. Да Нет. У ну, меня видно, что я качок, что ли? Ладно, на какую тренировку? ММА. Что? ММА. Ну, тобой без правил. Да, Юля, это опасно знаете что а, я бы с вами встретился ну нет я можно не с двумя но я бы наверное для начала взял друга воскресенье завтра вечером вы студент где вы учитесь да уже что-то нет. Ладно, завтра а во сколько свободное? Ну, очень. очень? Чем mm -hmm. же ты занят? Я не уезжаю за город. На дачу. Mm -hmm. Картошку копать? Нет, mm -hmm. отдыхать. Отдыхать? Или копать Уезжай, картошку? Собирать. А из Минска вообще? Да. Mm -hmm. И ты? Витебск. Витебск. Mm -hmm. Ясно, славянский базар там все взяла. Я не был в Витебске. Но мне кажется, там прикольно. Минская лучше. Минске? ну, конечно, лучше. Я не из Минска, да. Так, я запишу ваши номера. Юля. И мы.. Лан, говори с вами. Нет, я запишу ваши оба номера. А какой код, подожди? 8, номер счетом двадцать. Восемьсот шестьдесят один. Четыре. Я свой оставлю, чтобы ты понимала, кто это. Вероника, снимаешьки? Снимаешьки, я хочу посмотреть. Серьезно. Нет, мне кажется, ты будешь намного круче без очков. Что я буду? Очень милая без очков. Сними, ну, снимешь. Снимай. Не стесняйся. Я а Не всегда такая, что Ладно, Вероника, какой у тебя код? Девять. Дальше. А когда вот вы вдвоем будете свободны? Понедельник. Как работать? Пятидневка? Нет, у, меня нет. у тебя прям гибкий, наверное, график, да? Вообще. Где-то в гибкий. продажах работаешь? Ну? Нет. Ладно, я не буду. Все осталось там да. что-то? Рваные джинсы. Вот у меня всегда проблема в них, что у меня левое колено, оно прям жестко разрывается. Очень. Да. А один раз я приехал к родителям, у меня были очень клевые джинсы, они все порванные такие были. Я приезжаю в магазин, и все закупился, прихожу, сажусь в тачку, уезжаю, прихожу домой, и чувствую, что сзади что-то не то, у меня так вот жестко разорвались. Я вот думаю, я ходил по магазинам таких или... Все думали, что так надо. Да, подумали, ну, рваная джинсы, все нормально. Такая мода. Все, девочки, я рад был с вами пообщаться, дети. Блин, на ну вы мне сейчас повалиться. Давай, стой. Да, щеку. А пока. <сесс> <сесс> <сесс> что это за братские? <сесс> давай, давай, стой. Все, пока.